потом быстрая утомляемость, снижение работоспособности, похудание. Диабет второго типа в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности. Симптомы могут быть сходными с диабетом первого типа. При втором типе диабета также сухость во рту, жажда, снижение работоспособности, может быть чувство голода, быстрая утомляемость, частое мочеиспускания. но эти симптомы настолько...